доброго времени суток друзья и так рад вас приветствовать меня зовут вячеслав вы на канале в крипто теме сегодня речь пойдет о торговом терминале Zion. он ребята из Zion обратились ко мне сказали что вот у нас есть торговый терминал, пожалуйста, посмотри его, оцени, полазь, выскажи свое мнение, что ты о нем думаешь, в какую сторону нам нужно двигаться, что нам нужно исправлять или наоборот не нужно исправлять, ну и так далее и тому подобное. Если кто давно смотрит мои видео, тот знает, что я постоянно нахожусь в поиске каких-то удобных платформ для трейдинга, так как это очень важная составляющая успешности. Больше чем уверен, что многие из вас имеют аккаунты на разных биржах, коих у нас огромное количество. Следовательно, заходить постоянно на различные криптобиржи это крайне неудобно, крайне неприятно. Постоянно вводить эти капчи идиотские, постоянно занимать себя это времени отнимает. Потом платформа, если допустим там ты отсутствуешь какой-то период времени, она начинает отключаться, ты заново должен это все вводить, двух фактор и так далее и тому подобное. Очень неудобно. Тем более. Постоянно разный интерфейс бирж, он тоже напрягает, и не всегда он везде понятен. Хорошим подспорьем был, была бы платформа, которая бы позволяла переключаться между биржами моментально. Не так, как это реализовано сейчас в некоторых из них, да, таких как, например, Кайниджи, тот же, с которым у меня был достаточно негативный опыт, о котором я могу рассказать чуть позже. Возможно, сниму отдельное видео. И там это ре реализовано немножечко через какую-то... Пятую точку. Это лично мое мнение. Возможно, кто-то из вас этим пользуется. Очень доволен, но я работать на нем не смог. Тоже предлагают ребята из Создали эту форму для трейдинга. Такой себе терминальчик. Вот так вот он выглядит. Достаточно все лаконично, просто, без всяких излишеств. Так, что мы здесь имеем? Что мы здесь имеем? Имеем мы здесь подключение различных бирж. На данный момент можно подключить хит. BTC, Bitrix, Бинанс, uh, Bitfinex, uh, все объяснят, что сейчас подключено. Подключено, uh, пожалуйста, вот Бинанс, Bitfinex, Bitrix, Jdax, uh, Lkdax, я не хз как она там называется, Hit BTC, все остальное здесь вот, пожалуйста, типа Roadmapа выполнено на определенное количество процентов или же это что это не проценты простите это я так понимаю люди голосуют за те биржи которые должны быть подключены да вот так вот скорее всего это происходит это все будет добавляться в скором времени я считаю потому что она... ребята не стоят на месте они постоянно работают развиваются что-то делают в этом направлении постоянно идут обновления платформы и давайте с вами разбираться что же он собой представляет имеет ли он для нас какую-то ценность полезность будет ли Удобно вообще с ним обращаться. Итак, на данный момент я здесь не вводил свои биржи, то есть не вводил свои API-ключи, а подключение к этому терминалу происходит именно по посредством API-ключей. А мы это будем делать в следующем видео. Я пытаюсь планирую, точнее, снять серию видео об этом терминале думаю вам это будет интересно и э, показать как же все это работает и насколько это все удобно или же неудобно будем решать с вами вместе так на данный момент я здесь э, визуализировал три биржи это Binance, это HibbTC Простите, Binance, Bitfinex и Bittrex, да, ну, такие наиболее известные наши биржи, старички, да, можно сказать, старожилы. И сразу что, какой задается вопрос себе трейдер, если у меня есть аккаунты на разных биржах, каким образом я буду реализовать торговлю через этот терминал? Друзья мои, все предельно просто. Обратите внимание, вот эти колонки они нам разъясняют, какая в данный момент открыта пара для торгов. Что мы с вами делаем? Ну, естественно, тут написано биржа Bit, Bitfinix, да, видите там. Допустим, нам с вами нужно поторговать BTC USD на э, Binance. BTC USD, да? Ну, вот так вот нам захотелось нам нужно это сделать. Вот нам, пожалуйста, вы, выкатывает Binance. Мы просто-напросто нажимаем на Binance, получаем здесь график который мы уже можем с вами смотреть, определять да, там техническую какую-то составляющую ее и принимать решение в ходе либо же выходе из рынка. А, далее, допустим, нам нужно перейти на пару какую-либо другую. А, здесь мы можем выбрать, вот, пожалуйста, биржи пар, которые будут отображаться. Допустим, нам нужна ну, какая-то пара на бирже Bitfine, к примеру. Да? Вот выбираем BCHUSD. Все моментально происходит, моментально отображается. Удобно, я считаю, максимально удобно. Но, что многим из вас не хватает, в том числе и мне, я сужу, естественно, по себе в трейдинге а это мультиоконности потому что иногда ты так происходит что ты в день следишь за несколькими парами да, или торгуешь там несколько пар естественно это нормальное состояние как это здесь реализовано нажимаем терминал нажимаем сетка у нас подтягивается вот такие вот четыре окошечка можем это все дело развернуть, естественно, на целый экран. Оно разворачивается. И здесь мы уже полностью выбираем те пары, которые нам нужны. Но ну, допустим, давайте выберем там, пускай будет ADX на BTC Binance. Да, допустим, вот такой отломанный график совершенно непонятный. Давайте здесь выберем что-то другое на другой бирже. Пускай это будет... Так, прокрутим. Пускай это будет... Да вот, неважно, вот какая-то BTC евро на Bitfinex. Почему бы и нет, пусть будет. И еще на одном графике выберем ion btc на том же Binance. Или, ладно, давайте на Bitrix уже три, так три биржи. Пускай будут Bitrix. Что-то непонятное, выберем такое. Имеем три графика, друзья. Три графика достаточно информативно отображены, то есть мы здесь, в принципе, все видим. Видим здесь объемы, видим здесь можно убрать, нажимаем вот попросту эту кнопочку. Очень что еще удобно, что вот такие вот вещи, они выведены прямо на большие такие кнопки, видите, то есть бары объемов, там вам не нужны мешают, вы пацех отключили, быстренько убрали и так далее. Лента сделок, допустим, да, нажали, вам нужно посмотреть, сколько вы сделок где совершали, у вас тоже все это здесь есть рядышком. Так, ну по самим органам управления мы пройдемся в следующих видео это видео у нас такое более ознакомительное обо обозревательное обозревательная по поводу именно этого терминала то есть вот эта функция я считаю она вот сразу бросается в глаза за что в принципе можно поставить жирненький плюс ребятам и это круто так давайте пока закроем это пойдем дальше то есть понятно любую пару здесь набираете естественно если она присутствует на той или иной бирже то она высветится здесь в предложенных. И, пожалуйста, Binance, Bitfinex. Выбираем какую-то из них, работаем с этой парой. Очень все легко и просто. Из органов управления, вообще что мы здесь имеем? Ну, естественно, это стакан заявок, да, как и везде, в любой бирже имеем стакан заявок на покупку, стакан заявок на продажу. Лента сделок, друзья мои, обратите внимание, пожалуйста, настоящая лента сделок. Те трейдеры, которые умеют ее хорошо читать, которые торгуют по ленте, пожалуйста, welcome. Я считаю, прям мастер инструмент именно для вас. Что еще? Так, лента сделок, сетка ордеров. Это все понятно. Скальпер, друзья, пожалуйста настоящий скальперный мод. в чем еще хотелось бы поговорить? Ну, наверное, технический анализ инструмента, да, то есть, когда мы заходим, там, видим э, график, мы, естественно, его анализируем и иногда даже что-то рисуем. Здесь рисование тоже представлено в достаточно такой интересной форме, э, удобной, все просто, практически так же, как на Trading View. Выбираем цвет, выбираем здесь размер маркера который нам нужен вот пожалуйста получили мы линию поддержки к примеру или же нам нужна трендовая линия все то же самое происходит ровно так как оно и должно быть снова мы выделяем ее каким-то любым другим цветом ставим ширину и так далее все это тоже достаточно просто делается и причем еще обратите внимание указывается градус на котором находится эта линия если мы изменим он естественно поменяется 570 потому что есть некоторые стратегии которые определяются также на на градус наклона цены это тоже между прочим важно Итак, это что касается первого обзора он такой очень ознакомительный, друзья пока то есть вы видите функционал в принципе огромен я еще вам не сказал о вот функции у них они то здесь предоставляют возможности я так понимаю программирование по э, C# sharp то есть что это означает кто не понимает допустим э, если кто знаком с mt4 до да, mt5 допустим платформами это платформы для торговли форекс <coughs> э, что они позволяют да многие энтузиасты делают под них различные там э, авторские допустим индикаторы или а, те же а, торговые а, автоматические стратегии, то есть те же боты, да, которые торгуют автоматически по определенным алгоритмам. А, те же, допустим, какие-то сетки ордеров, которые выставляются при движении тренда, куча-куча-куча этих ордеров да на и тем самым усреднением они начинают разгонять депозит, но это все как бы, такие определенные отдельные вещи. А, так вот, что хотел бы сказать когда эта вещь будет получать большую массовость, большее распространение да, среди трейдеров, то будут возникать очень интересные разработки именно от сторонних да, разработчиков, скажем так. Поэтому у меня уже, кстати, есть несколько идей на этот счет. Поэтому, друзья, если кто-то из вас понимает, как программить все по не понимает этот язык программирования или ну, в общем не судите строго я не знаю как там у вас это все происходит у кодеров то пожалуйста напишите мне в фейсбук либо напишите в комментариях что обговорим несколько несколько интересных идей которые у меня есть именно исключительно под эту платформу я думаю будет это полезно относительно ценный этот терминал друзья конечно же эта вещь не может быть бесплатной она будет действовать по подписке как вы можете видеть здесь на сайте пролистав вниз практически в самый низ вы можете видеть что цена за месяц использования данными пользование данным инструментом составляет 19 долларов но также существует триал версия которой 10 дней Период, за который вы можете попробовать абсолютно бесплатно данную платформу, оценить ее преимущества и, соответственно, принять для себя решение, нужно вам это или нет. Также обратите внимание, что за 600 долларов вы покупаете ее полностью, то есть единоразовый платеж, который позволяет вам пользоваться этой платформой уже на постоянной основе, без, без ежемесячных платежей. Я считаю, что этот вариант крайне удобен и если вам действительно эта платформа требуется для трейдинга то вот этот вариант тут конечно вообще прям очень очень хорош тем более по сравнению с остальными конкурентами да ну, скажем так не конкурентами а подобными платформами которые стоят тысячу и полторы тысячи долларов даже некоторые стоит 3000 долларов такие тоже имеются и функционалом особо прям не блещут и не отличаются в какую-то там прям лучшую сторону чересчур. Для вас, друзья, ребята из Xeon предоставили очень интересную вещь. По моей ссылке, если вы регистрируетесь на этой платформе, вы получаете плюс 10 дней к своему к любому тарифу, который вы оплачиваете. Ну, имеется в виду, естественно, кроме пожизненного. Да? То есть вы заплатили за месяц, плюс 10 дней еще бесплатного пользования вы получаете. Поэтому ссылочка на эту платформу будет, будет в описании. Пожалуйста, переходите, получайте бонус. Пока на сегодня все. Подписывайтесь на канал, следите за новыми видео. Дальше больше будем изучать этот инструмент. Всем спасибо за внимание. Всем пока.